Доброе утро, товарищи! Разрешите предоставить вам мой новый опус Песня «Ветер» Песня о наболевшем У меня с ветром вообще как-то не очень складываются отношения Он э, то дует мне в живот, когда я куда-то спешу то разносит листья которые мету э, то волосы мне задувает в лицо как бы их, их не фиксировал соответственно вот это моя песня ответочка ветвы на все его пакости <свист> Погнали! Когда зима ты ледяной а летом часто жаркий. всегда ты дуешь мир живот пыль поднимаешь га-а-а. И только гадость Мету дорожку Ты поду, разду Из листьев кучу Я отомщу когда-нибудь Тебе зазо и бучу Ветер я не уважаю Ветер вечно подлинаю Ветер ведь такая Пахостюм приносит Только гадость Ну все, счастливого дня твои